занятной в армении выдалась прошлая неделька армяне дрались за власть и даже смерть их проживавшего во франции соотечественника шансонье шарля ознавура не способствовала более взвешенному толерантному хотя бы к своим соотечественникам подходу Везгливая орлазоровская эксцентричность никол пашиняна натыкалась на метафоричное остроумие эдуарда шармазанова красотка арпина аванисян которую некоторые армянские сми называют мерзавкой жаловалась на угрозу своей семье а главный советник премьера Арсен Гаспарян проболтался, что его шефу выборы нужны вовсе не ради привлечения инвестиций. Депутатов-крючкотворцев, преимущественно поборников старой власти, толпы народа блокировали в парламенте. И почти никто не заметил, как в Армении вдруг вспомнили, что неплохо бы побороться с терроризмом. Мы-то думали, что в мире эта проблема стала актуальной лет 20 назад, а может, и больше. Но на то она и есть Армения. В минувший четверг министр юстиции Артак Зейналян решил криминализировать призывы и пропаганду терроризма, а также финансирование терроризма, публичные призывы к международному терроризму, оправдание терроризма и прочее. Согласно законопроекту, сторонникам радикального решения своих устремлений в Армении должны грозить штрафы, в размере 500 мрот, или арест на 2-3 месяца. В отдельных случаях будет применяться тюремное заключение сроком до трех лет. Мы все в догадках. Чем же было обусловлено поднятие данной проблемы только сейчас? Может быть раньше в Армении терроризм не преследовался? По логике выходит, что так. Если у власти сидели оголтелые террористы, клан Кочеряна и Сарксяна, развязывавшие террор не только против азербайджанского, но и собственного народа, то с какой стати они стали бы принимать законы, позволяющие их преследовать? А вот новое правительство Армении решило подстраховаться, чтобы прикрутить языки своим оппонентам, как ультрареакционным силам, Вроде РПА и Дашнаков, так и ультрарадикальным, вроде партии Сасна ЦРЭК и Цехокрона. Теперь если кто-то пикнет долой Пашиняна, то его можно будет привлечь за пропаганду терроризма, кто-то начнет собирать деньги на политическое мероприятие, не подконтрольное властям, то на этом мероприятии можно будет провести провокацию и замести за финансирование терроризма, и так далее. Если предыдущая власть боролась со своими оппонентами отрядами Башабузуков. До выходца решили создать для себя юридический механизм, под Европу ведь косят. Однако примечательная сама личность автора законопроекта, министра юстиции Артака Наляна. Он и сам не испай мальчиков. В молодости, с 1991 по 1994 годы он принимал участие в боях на территории Азербайджана, где потерял свою ногу. То есть по азербайджанским законам его можно вполне привлечь за совершение ряда тяжких преступлений, а именно, за участие в незаконных вооруженных формированиях, что, согласитесь, очень родственно терроризму. Если он не понимает этого, то нам становится не по себе от уровня правовой неграмотности главы Минюста Армении. Впрочем, довольно об авторе, в законопроекте есть кое-что дельное. Особенно мне в нем понравилась возможность криминализировать публичные призывы к международному терроризму. Армянские прокуроры, у вас есть непочатый край работы, вперед. Так вы любили кричать во время бархатной революции. К сожалению, закон не имеет обратной силы, а то бы можно было всю армянскую элиту заново барашенить. Или, если применить к ним финансовые методы наказания, изрядно пополнить бюджет Армении. Но что-то мне подсказывает, что агрессивные высказывания против соседних государств продолжатся и дальше. Вот, например, министра обороны Давида Танаяна вполне можно вызвать в Генпрокуратуру Армении и предъявить ему обвинения в международном терроризме. Он регулярно ведь ездит на оккупированную территорию сопредельного государства, Азербайджана, смотрит в бинокль и изрыгает угрозы. Генералов в отставке, вроде Нарата тер или командоса Аркадия Терто тадивасена вполне можно бы привлечь. В каждом из своих интервью они мечтают, как можно расправиться с Азербайджаном, как можно по нему нанести удар. По Вове Варданову, предлагающему ударить по Азербайджану первыми, и вовсе плачет самое видное место в тюрьме. Да и боевиков Сасна-ЦРЭК, которые теперь создали партию, вполне можно снова определить туда, откуда они недавно вышли. А как же быть с их территориальными притязаниями к Турции и Азербайджану? Эти головорезы решили совершить автопробег на азербайджанские оккупированные территории, чтобы создать филиал своей партии там. Командир незаконных вооруженных формирований в Карабаке Левон Нациканян также вполне может оказаться в числе преследуемых по данному закону. Ведь он намеревался осуществить теракт, нанести удар по азербайджанской ГЭС в Менгичевире с использованием армянской армии. Пожалуй, данное обстоятельство даже утяжеляет обвинение. Если же он не может быть преследуем по армянским законам, то мы не возражаем, передайте его Азербайджану, для него, озвучившего угрозу на юридической и международно признанной территории Азербайджана, найдется статья и в Азербайджанском уголовном кодексе. Сколько еще представителей армянского военного и политического эстаблишмента регулярно озвучивает угрозы в адрес соседних государств, Азербайджана и Турции, и сосчитать трудно. Ежегодно на вечернем шабаше по случаю так называемого геноцида армян сжигаются азербайджанские и турецкие флаги, и звучит столько угроз в адрес соседних стран, что над Сацернокобердом небеса сотрясаются. Там любого из толпы выхватывай и издирай по 500 мрот, не ошибешься. Так что это очень здорово, что в Армении начал действовать подобный закон. И если преступники будут сидеть в армянских тюрьмах, а не азербайджанских, мы совершенно не против, Азербайджан только сэкономит свой бюджет. Ну а если серьезно, то конечно же в Армении никто не будет преследовать людей, десятилетиями озвучивающими призывы к войне, ненависти, нетерпимости. Если этому попустительствуют власти, то по сути, преступно само государство. Для этого существуют международные суды. И мы должны делать все, чтобы преступники из Армении, сеющие неразумное, недоброе и невечное, разжигающие межнациональную рознь, нарушающие международное законодательство, оказались однажды на скамье подсудимых.